В этом выпуске новостей вы узнаете, как возвращение в прошлое 4 Возрождение Сугдеи получил официальную дату выхода, как в очередной раз был анонсирован Синий Феникс, и как и почему были остановлены съемки возвращения в прошлое 5 закройте вреды. И... Начнем с новостей, возвращение в прошлое 4, Возрождение Сугдеи. Можно было сказать, что «Синий Феникс» уже был когда-то анонсирован уже давно давно аж этим летом. И можно было с уверенностью сказать, что такой анонс уже тоже был когда-то после этого. Но, конечно, не обошлось со мной того, что «Синий Феникс» в сентябре был очередной раз анонсирован. Ну и следующее, что, что стоит учесть, это то, что съемки возвращения в прошлое 5» и в Тавриды» — продолжение возвращения в прошлое 4» и «Возрождение Сугдеи» Емки приостановлены, но они были приостановлены, конечно же, в августе этого года 2020. -го. Но, к счастью, они, были, они будут восстановлены в октябре месяце этого года. И дата выхода уже определена май 2021 -го года. Кстати, то, что самое примечательное то, что в фильме «Возвращение в прошлое 5» и «Короче, должна была сыграть главную роль Камео, моя соседка, Александра, мать двоих детей Вики и Леры. И в принципе, она должна была сыграть самую важную роль Камео, жительницы Сугдеи и Колдуньи. Но от этого, конечно, она конечно, отказалась на время. Да к тому же, возвращение в прошлое пять скручивания должны были принять участие в съемках ее дети, Вика и Лерг, как вы видите на фотографии. Конечно же, они должны были сыграть тоже Камео в виде как раз э, малолетних жителей Сугдеи во время нападения пентазиотов. Ну и конечно, от того, что я вам сейчас расскажу, у вас просто взорвется пуканы. Ой, то есть, простите, у вас просто подогреется задницы. Ведь считается, что 13 сентября 2020 года меня сфотографировала моя соседка Александра возле ее машины, на которой изображено ее фото профиля. Клюква 96, ее инстаграм-профиля. Ну и, конечно же, считается, что я изобразил очень классную улыбку. Почти как у, у Никулина. Но двигаемся дальше, меньше слов. Ну и, конечно же, Возвращение в прошлое 4, Возрождение Сугдеи, так сказать, приквел Возвращение в прошлое 5, Сокровища Тавриды. Которая вот-вот выйдет в декабре этого года, под 2021 год. Уже получил дату выхода. Ну и конечно же, 13 сентября 2020 года в инстаграм-профиле, то есть в директе, была проведена переписка с моей подругой и соседкой Лизой Шульгиной, которая как раз проголосовала в дате выхода возвращения в прошлое 4 возрождения Сугдеи. И дата выхода официально Возвращение в прошлое 4 возрождения Сугдеев в декабре этого года, под ноу 2021 год, уже определена. Это 17 декабря. А дата выхода в цифровом релизе Возвращение в прошлое 22 марта. Впрочем, моя лучшая подруга Лиза Шульгина в инстаграм-переписке, конечно, проголосовала, какая будет официальная дата выхода Возвращение в прошлое 4 Возрождение Сугдеев, 17 декабря, под ноу 2021 год. Ну на этом все. Ставьте лайки и, конечно же, сезон пасхалок. Ведь тот, кто найдет эти пасхалки в этом вот э, выпуске новостей, тот будет, конечно, выиграть большой шанс попасть на кастинг фильма Возвращение в прошлое 4, Возрождение сугдеи в декабре этого года, под новый 2021 год. Так что вперед. Ставьте лайки, подписывайтесь, репостите. Я жду ваших комментариев. Да то, нашли вы ли вы пасхалки, и что вы думаете по поводу выхода возвращения Возвращение в прошлое 4, Возрождение Судей. Пока!